Одноклубники, всех приветствуем На отправке у нас очередные железные собаки Которые представлены в следующих комплектациях Ширина гусеницы 500, длина базы 1250 Тут ширина гусеницы 500, длина базы 1,5 метра Мощность мотора 20 сил Зонгшен Здесь представлена собачка Мини Тоже с двигателем Зонгшен на 9 сил Два буксировщика уезжают в город Санкт-Петербург а второй в, Мурманскую, в Третью Мурманскую область к нашему одноклубнику Николаю. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!